Очень важно, чтобы в руководстве бизнеса, в советах директоров компании этой страны и мира, были женщины, которые женственны, а не те женщины, которые пытаются действовать более мужественно, чем мужчины. Нам нужны женщины, в которых действительно присутствует живое женское начало, а также мужчины, которые, когда необходимо, не стыдятся проявлять качество, присущие женскому началу. Необходимо прийти к такому балансу в обществе. Только такой баланс дает расширение прав и возможностей. Но чтобы это произошло, в первую очередь необходимо, чтобы наше отождествление вышло за пределы нашей физической структуры. Если мы постоянно думаем о том, кто мужчина, а кто женщина, значит… Мы отождествляем себя с репродуктивными органами. Вот что это значит. Неприятно, когда тебя отождествляют с какими-то частями тела. Если вы все же должны отождествляться с частями тела, давайте хотя бы выберем мозг, да?